Очень радостно, что этот торжественный момент достал. Сегодня ваша жизнь, профессиональная жизнь, снова находится на точке ноль. И вы можете создать сейчас свою историю успеха. Мне очень это понравилось. Правда, было мимолетно. Тут было очень много разных мероприятий для всех. Ярмарки, все различные марафоны, олимпиады. Команду профи, потому что у нас из группы очень часто ездили люди туда. Всем, кто будет сюда поступать, я честно советую съездить. Очень много воспоминаний. Группы, я так думаю, будем больше вспоминать уроки наших преподавателей. Действительно, это были профессиональные студенты, с которыми было очень комфортно работать. Очень приятно работать с ними было. Жалко, но мы отправляем их в новое плавание, в новую жизнь. Очень хороший преподавательский состав, отзывчивый, если какие-то долги... Все помогут. Но я бы советовала этот колледж за его атмосферу, за качество образования. Хорошее трудоустройство после. О нас позаботились, предложили вакансии работать. Очень хороший колледж.